Ну, насчет психолога я бы хотела бы тоже сказать от себя пару слов. Это был мой второй тренинг, получается, групповой. И вот мне нравится, как я принимаю вот эти вот все моменты, которые мы проговариваем изначально, уже после медитации. Потому как в медитации я действительно погружаюсь в себя вот, на те какие-то подсознательные уровни, от которых уже... И тут вот эти все ситуации с детства, где у меня лично блоки мои, и вот здесь мне проще с этими блоками работать через медитацию. И как раз таки вот в, групповой, в групповом сеансе, когда ты слушаешь еще более других людей, ты понимаешь, что в принципе каждый из них сталкивался с таким же в жизни, и… У всех ситуации, они даже если разные в чем-то, смысл один. И когда ты прорабатываешь вот это еще вместе с другими людьми, понимая, что ты можешь довериться сейчас, послушать другого человека, также проникнуться в его состояние. И какая-то уже какая коммуникация от других, она тоже дает вот этот вот, ломает барьер психологический, когда ты можешь открыться перед другим человеком, незнакомым. И ну, здесь, конечно, еще голос Эльвиры, мне кажется, меня прям успокаивает всегда, особенно когда вот медитации, они прям проходят у меня так четко по ее всем инструкциям, потому что я вот через голос ее погружаюсь ну, хорошо, лучше, чем я бы это делала одна дома. Спасибо.